Всем привет! Всем привет! Вы на канале Семья Тумановых. Дима, расскажи, что у тебя за игрушка такая новая. Игрушка миньон. Игрушка миньон. Хот-дог. Хот миньон будет готовить хот-доги, да? И нам всем выдавать. Да. Будет продавать нам хот-доги. Давай рассмотрим, что у него здесь есть. По-моему, у него такая машина есть. У него, у него, смотри, тележка трехколесная. Дима, это Лего, мы с тобой собираем Лего. Ого, я думал, это просто конструктор. Это конструктор, аналог Лего. Мы соберем сейчас этого миньона. В наборе здесь несколько хот-догов. Я вижу, как он еще может гонять по полу. Может гонять по полу? Давай-ка откроем ее. Давай. Давай. А ты мне уже не терпится. Новая давно. игрушка, мы ее не собирали, давно лежит. Давай-ка мы ее откроем. Давай, а то никогда еще не снимали. Ау, давай быстрее. Давай-ка побыстрее, да, сейчас мы откроем. А где сам миньон? А вот, вот да. фигурка миньона, вот. На, держи, доставай. Приклеился. Приклеился? Держи своего миньончика. Вот он, симпатичный какой. Он же у нас будет работать российский печь булки складывать получится Эй! у него что один, а получится у него уход до получится. Одноглазый Эй! миньон. Как же он без глаза остался? Эй! Давай ему глаз вернем на место. Вот у нас получилось. Круто. А где вторая? Кто еще? Вторая. Вторая сосиска? Да. Она у нас в печке, смотри, вот здесь. Вот, жарится. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. А можно ли у вас есть сосисочку? Ой! Так, охота съесть сосисочку, хот-дог. Сделайте мне, пожалуйста, две. Ну, пожалуйста. А вы сможете две сделать? Сможем, сможем. Включаем печку. А как вы их готовите? Ну, легко. Нажимаем номер номер ноль. Все очень просто. Засовываем сосиску в булку, открываем печь, кладем сосиску, закрываем печь. Диеда. ой, улетела наша сосиска вот вам сосисочка, пожалуйста а сейчас готовим новую кушайте спасибо, спасибо хорошо, что я к вам зашел у вас такие вкусные сосиски в тесте пожалуйста рад помочь до свидания ладно, до свидания спасибо нашему миллиону. За то, что он сделал такие вкусные сосиски. Всем спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь И на наш на канал. Наш канал. Ставьте пальчик вверх. Да. Все видео должны получаться крутыми. Да, крутыми. Всем пока-пока. Всем пока-пока. А мы играть будем еще.